Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на второй урок, будет он посвящен материалам, посмотрим свои материалы, как их накладывать, как с ними работать и так далее. В общем-то давайте для начала подготовим нашу новую карту к материалам, я пожалуй добавлю стены. Так это вид слева, слева нам не надо, вид сверху. Давайте таким вот образом сделаем, скопируем, просто чтобы они были, так сказать. Так, ведь слева, нет, давайте ведь сверху, стены выделим, и с другого вида их просто чуть-чуть приподнимем. Так, у нас появились стены. У нас есть пол, у нас есть стены и давайте сделаем это нашей новой картой, чтобы она не была тестовой, потому что мы это все делали в тестовой. Для этого мы можем просто убрать вот этот основной пол, нажимаем Delete и нажимаем Save Current As. Здесь мы можем создать папку в Maps правой кнопкой жмякаем, создаем папку, а вот у меня уже есть Toreal Map. Я просто со второго раза пишу, там немножко закосячил. Все, здесь пишем название. Пусть будет Tutorial. Сохраняем. И теперь у нас появилось в папке Maps две папки. тест Map и Tutorial Map. В Tutorial Map у нас появился, собственно, файл левела. Это уже наша отдельная карта. А здесь тест Map, если мы сюда зайдем, остается, собственно, все так же, то, что мы делали. Вот, итак итак, переходим в Tutorial Map. Здесь у нас просто ничего нету. По дефолту в билде у вас всегда будет солнце, которое, если вам не нужно, вы можете, допустим, удалить. И всегда будет Player Start. Player Start, давайте мы сразу на старт, собственно, и подвинем. Так вот. Итак, материал. Здесь у нас есть папка материалов. Здесь у нас представлены обычный материал. То есть, там, не знаю, стены, пол потолок, все что угодно, это самая обычная текстура, если так будет понятнее. Есть стекло, есть решетка и есть свет. Как с ними работать? Ну, во-первых, нужно создать, я не буду говорить, как устроен материал, хотя, если, ну, давайте для понимания, заходим, если в Base материал здесь у нас сделаны параметры. То есть параметр Base текстуры, параметр металлика, параметр Specular. Metallic base это, собственно, наша обычная текстура, как бы, ну, которую мы хотим использовать. Металлик это отражение, Specular это блики, Roughness это шероховитость и Normal Map. Normal Map, собственно, это объем. И к каждому из параметров прикручен еще один параметр, который выглядит немножко по-другому. И, собственно, он прикручен через мультиплай, чтобы его можно было регулировать. Таким вот образом устроено все. Но более будет понятно, когда мы сделаем инстансы с вами. То есть вот так примерно устроен любой материал. Здесь может накручено быть больше и больше и больше параметров. Очень много всего. Добавлять, если что, сюда через правый клик. Но опять же я скажу, что я далеко не профессионал. Как создавать какие-то материалы интересные, это уже не ко мне. Это, пожалуйста, в YouTube. Потому что я сам еще учусь. Так, закрываем это. Это нам не нужно. Ну и, собственно, также устроен любой материал. То есть где-то можно цвет прикрутить, если вы хотите цвет текстуры поменять. Где-то можно. Ну, вот здесь цвет, допустим, прикручен. Вот. Mission Color, к примеру. Это параметр трехцветный, здесь уже можем в дефолт валю, допустим, вот здесь открываем, и любой цвет, собственно, по RGB крутим. Итак, чтобы начать делать материал, нам нужно из этой папки сделать нам материал Instance. Нажимаем правый клик на материал, делаем материал Instance и переназываем, вот для удобства лучше писать буква I, чтобы вы точно знали, что это Instance, чтобы каждый раз не наводиться там, не искать и так далее. Пишем, допустим, полда А, подождите. Создаем здесь у нас текстуры. И создаем материал материал. В общем, вот берем наш материал инстанс, переносим материалы и как устроен инстанс. Инстанс у нас показывает все материалы мы добавить ничего нового не можем. Он у нас показывает все материалы, которые мы прикрутили к нашему обычному, как бы базовому материалу. Здесь везде ставим галочки. Но, ну, естественно, если вам, допустим, не нужен металлик, можете просто не ставить галочку. Значение будет дефолтное. Оно не выключает, оно ставит дефолтное значение. Я сразу говорю. Ну, вроде как так. Ставим везде галочки. Сохраняем. Например это нам пока не нужно это можем отложить и в текстуры нам нужно добавить собственно нашу текстуру с которой мы будем работать я уже себе естественно подготовил так чего перекидываем просто переносим сюда текстуру вот у нас появилась текстура ее можно открыть здесь тоже есть разные параметры и яркость и так далее но это в принципе, ничего, ничего можно не крутить, лучше это все сделать в фотошопе и уже готовую текстуру сюда перекинуть, если вы какие-то манипуляции хотите производить. И нам для того, чтобы сделать наш материал, то есть чтобы вот из нашей текстуры вот этой получить металлик, э, получить нормал мапу, получить рафнес и спекуляр, мы будем использовать, и я ее всегда использую, если кто-то был на стримах по мапингу, вы скорее всего уже знаете, будем использовать Materialize. Материала открываем, ссылка будет в описании на скачивание, естественно. И первым делом здесь нам нужно открыть Diffuse Map. Открываем Diffuse Map, у меня уже все подготовлено. Находим, в общем-то, где наша текстура находится, в папке, где она лежит, не в анриле И куда вы ее закинули, а в папке, где она лежит, у вас на компьютере, не в анриле Открываем ее. И вот она у нас здесь наложилась. В общем-то, далее. Из дефюза Делаем хейт мап. Первым делом, видите, у нас дальше normal закрыт. Мы можем сделать металлик, но я обычно иду вот в таком порядке. Diffuse map сделали. Здесь, ну, здесь тоже можно что-то подкрутить, но я обычно ничего не меняю, потому что меня в целом устраивает все. Итак, делаем Create. Хай map. map это карта высот. Кто-то, наверное, уже знаком, кто-то знает. Здесь у нас, ну я использую снова вот эти пресеты, есть контраст, но контраст я не использую, он у меня всегда на дефолте. Я использую снова вот эти пресеты, дефолт, details и displays. Я думаю, что так как здесь у нас ярко выраженные темные места, то есть очевидно, что камни должны как бы быть намного снаружи, чем плоские, да, как вот тут. Нам нужен details именно. Вы конечно если прямо хорошо разбираетесь можете и покрутить и повертеть это все. Но я использую обычный пресет и меня в целом они пока что устраивают. Внизу тыкаем set as high map. И у нас эта текстура выбр ну, выбралась, появилась. Чтобы посмотреть результат то что у нас получилось. Нажимаем show full material. И здесь мы уже видим что если покрутить, крутить правый, правым кликом если что. Здесь уже видно, что появились, собственно, камни. Не просто картинка, а именно появились такие вот камни. Далее делаем Normal Map. Тоже используем какой-нибудь пресет. Я думаю, что меня устроит Smooth. Это с Normal Map. Show Full Material. И вот они уже более ярко выраженные такие камни. Далее создаем металлик. Металлик это отражение. Здесь в целом я меняю только вот этот один параметр в основном и я думаю, что можно вот такой вот и оставить. вот дефолтный, делаем, сохранить как металлик и далее, теперь сохраняем сохраняем выбираем папку называем как-нибудь, чтобы не запутаться потом, допустим pour, там, bricks, да, кирпичи условно, ну или рок давай рок нажимаем select и у нас теперь в этой папке все сохранилось. То есть можно выбрать, естественно, файл формата, но лучше для Unreal сохранять в PNG, потому что с jpeg бывают некоторые там пиксельные проблемы. Итак, вот они у нас тут все появились. Мы их можем взять. Вот здесь я просто не знаю, зачем это добавил. Это мы можем удалить. Мы берем все наши карты, то есть тут все сохранилось. Diffuse Original. Hype, Metallic и Normal. И, собственно, сам сама настройка материалаiza тоже сохраняется. То есть все четыре выделяем, добавляем в текстуры себе. Вот они у нас. И теперь в материал инстасе мы можем очень легко и просто их подставить. То есть смотрим, Base это Diffuse. Выбираем его, нажимаем на стрелочку, либо можем выбрать здесь. В списке, но это бывает достаточно долго, особенно если у вас много разных текстур, вы заколебетесь искать. В Metallic, собственно, выбираем Metallic normal map, normal map. Roughness, по-моему, я хейт кайф всегда использовал. И Specular тоже Metallic. Открываем материал, чтобы было получше видно. И теперь здесь мы можем подкручивать какие-то параметры. А, я походу перепутал. Может нет, ладно, сейчас посмотрим. И здесь мы можем крутить, в общем-то, и Roughness, и Металлик. То есть вот он либо должен блестеть. Больше единицы не рекомендуется ставить. Лучше в пределах единицы целой это все подкрутить. То есть specular, это блики. В среднем значение, там для обычной какой-то текстуры, они где-то вот 7-7. Тут где-то 5 должно быть, но я здесь перепутал. Здесь вот так вот должен быть, здесь хей, здесь металлик, вот он сразу лучше стал. То есть он, по идее, камень, чуть-чуть должен сверкать, да? Здесь у нас тоже есть солнце, мы можем это вот так примерно посмотреть сбоку. Рафность это, собственно, шероховитость, то есть убирание бликов, ну такая матовость, если так правильно сказать. И спекуляры это блики. Блики, я думаю, нам не особо нужны. Давайте чуть-чуть оставим. Металлик, наверное, можно приподнять. Ну, вот, вот таким образом как-то настраиваете. Нажимаем сохранить. И теперь выделяем наш пол. И нажимаем Shift-B, например. Shift-B у нас выделяет все абсолютно полигоны, все стороны этой браши. Нажали Shift-B переходим материал и здесь у нас есть в details вкладочки если у вот вас вдруг друга открыто есть элемент 0 э, материал и также можем либо перетащить но мне удобно на стрелочку потому что бывает там и браши многое друг на друге и так далее удобнее все таки ее выделить и стрелочкой нажимаем а, выделяем материал нажимаем и вот она у нас наложилась мы здесь на карте не видим этого потому что у меня стоит англит нглит выключает все эффекты если мы нажмем то то от солнца мы сразу видим что вот он у нас грубо говоря крупный такой камеш текстура не самая может быть прям удачная красивая но на ней лучше всего видно теперь если у нас допустим какая-то неровная сетка у нас вот тут вот неправильно там, криво как-то наложились текстуры на данный момент более-менее правильно но тем не менее я покажу выделяем, значит, все браши, нажимаем Shift B и здесь есть Geometry Alignment. Здесь играемся уже со значениями в зависимости от ваших брашей и как они построены. Можно все это подогнать. То есть смотрим Survey Default, вот он подогнал всю как бы, внутреннюю сетку брашей. Planar, вот он меняет. Planar Wall, это как бы по стене как будто он выравнивает. Planar Floor, ну так как у меня выбрано все, видите, он пол сделал ровно как бы, да, а стены он исказил. Surface Box можно сделать. Ну, и surface Fit, а то он фитит собственно одну текстуру на, на всю браш. Но я обычно использую планар. Мне в большинстве случаев он пригождался. Вот. Чтобы убрать текстуру, можем просто их выделить и нажать стрелочку. Он делает дефолтную ее. Вот. Мы добавили новую текстуру. Давайте... Теперь добавим с решеткой В целом все просто то есть тут если мы сделаем material instance тут просто добавляем нашу прозрачную ну как обычная решетка чтобы была прозрачность у нее то есть ну, ну вы понимаете что решетка обычная как бы текстурой и чтобы между решетками где должны быть дырки была прозрачность именно в фотошопе не там не черный там ни какой другой цвет просто прозрачность и точно так же таким же образом все выстраиваем и у нас здесь будет появляться решетка так этот нам инстанс не нужен ну и давайте со светом со светом тоже может быть интересно давайте сразу сделаем свет я вот так сделал лампу например да переносим его в materials и давайте я найду какую-нибудь лампочку. ст вот, 2 Вот, например, да, с ст 2 лампочки. У меня здесь уже эти все готовы. Давайте их и возьмем, чтобы нам было проще. Сразу в текстуру кидаем их. И здесь открываем instance. Здесь немножко по-другому, да. Здесь всего три. То есть normal, это нормаль, чтобы, собственно, она нормально выглядела. Окошко, ну просто можно свернуть, можно развернуть. Я думаю, что вы, ребята, адаптивные, как бы совсем разберетесь. Я буду показывать суть. Я не обучаю Андриллу, если что, если вдруг кто-то будет задавать сложные вопросы. Итак, на base, на собственно, накладываем diffuse. Хед uh, мне не нужен, металлик мне не нужен, я, наверное, просто по инерции создавал. И light, но нормал, собственно, нормально. И, а, emissive, emissive. Эмиссив это материал. Так, а я его, наверное, взял. Угу. Я его, наверное, из другой папки взял. Отлично. А здесь у меня нету, да? Так, ну давайте найдем, не проблема. Так. Я не помню, это какие-то эвиловские текстуры. Точно помню, что это эвиловские. Или давайте просто любые. А, ну вот за одну решетку давайте сюда добавим. Lights, ага. давайте откроем XenView, ничего страшного, так, lights, это у нас решетки, а, это вот эти lights, давайте другие lights, давайте получше найдем lights, а, ну вот, например, вот такая вот лампочка, да, у нас есть, Нормаль тогда не будем создавать, это не так критично. С нормалями, я думаю, вы поняли. Все, перетаскиваем их сюда в текстуры. Э, к примеру, да. Все, ставим. Значит, вот это у нас blend. То есть, видите, здесь прозрачность. Это у нас то, что будет светиться. Как я закрыл материал, да. Все, заменяем тогда. Ставим сюда diffuse. Таким вот образом он выглядит. Пока что блестит, это ничего страшного, это мы все настроим потому что эмисив белый наверное стоит поэтому он так бликает вдруг нормально мы уберем нормально нам не нужна и собственно glow или blend они бывают называются ставим на эмисив теперь включаем эмисив raftus raftus это собственно чтобы нам подрегулировать должна она бликать или нет давайте сделаем чтобы не, блик, не бликовала эмисив это яркость то есть сила, как она будет сильно светиться. И Emissive Color мы можем выбрать любой. Давайте раз тут такой желтоватый, давайте его примерно таким и сделаем. Ну, можем вообще вот так вот сделать и не париться. пипеткой. Вот. И Emissive, собственно, если мы крутим, он у нас прямо на глазах и начинает светиться. Здесь уже можно больше единицы ставить значение, если что уже, смотрите, как вам нужно. Ну вот тут вот, давайте вот так оставим. Все сохраняем. Давайте добавим новый бокс. Давайте его подуменьшим. ведь он снова стал не по сетке. Давайте. details Align Brush Vertices. Давайте мы из него сделаем небольшой кубик кубик, нам нужен кубик, Таким вот образом, сбился пивот, я уже по привычке выставляю, чтобы потом нам не кочкало мозги, и то, видите, неровно поставился, нужно по идее со всех сторон выставлять, потому что он в одной проекции его выставляет, но это уже дело наживное, Итак, вот у нас кубик, выбираем его, нажимаем shift B, и материал собственно, наш материал лампы, Добавляем. Видите, он добавился как-то не очень. В этом случае мы можем сделать fit, например. Либо, он, видите, он как бы сплюснутый, да? Он у нас получился, получилось немного сплюснутый. В этом случае мы можем пройти дальше в Surface Properties. И здесь настройки, собственно, самой сетки, внутренней сетки браша. То есть, как будет отображаться текстура. Это у нас передвижение. Здесь мы можем двигать вверх либо вниз, как вам угодно здесь у нас поворот, если вдруг он будет необходим на 90 градусов, на 45 либо можно ввести свое значение либо здесь также можно ввести свое значение клип это собственно поворачивание по U координатам или по V, то есть вертикально либо горизонтально отражать ее и, собственно, scale. Scale в основном для лампочек настраиваться очень бывает долго, потому что они обычно вытянуты, они не квадратные. Стало быть, и Scale будет неровный. Здесь у нас стоит замочек, и чтобы поставить неровный скейл, нам нужно его нажать, чтобы он открылся. И здесь давайте теперь уже играться. Вот, например, 125, да. Ну, в целом, меня устраивает. Давайте подвинем, наверное. вот образом, да, я не буду прям супер ровно делать. Вот. Мы нашли, допустим, что вот так выглядит хорошо, да. Давайте тогда наш кубик просто вложим вдвое с видом сверху. Вот так вот, да. Вот. И у нас вот, пожалуйста, есть текстура. Давайте мы ее на 90 повернем. На 90. Так, это конрил. Ну, вот так поставим ее по сеточке красивенько. То есть пусть у нас тут, допустим, лампочки, а сюда мы, к примеру, <coughs> можем нажать Shift B и вот эту грань просто развыделить, еще раз нажать на нее с Controlом и сделать дефолтные текстуры, чтобы нас это не смущало. Ну и в дальнейшем, естественно, можно просто ее, к примеру, сделать супер маленькой, либо сделать какие-то выемки под лампочки и так далее это не, не суть важно вот у нас добавилась лампочка как она светит, делаем лид и видим что у нас сюда солнце не попадает солнце можно тоже крутить вертеть солнце в реал тайме меняется то есть если мы крутим его вниз оно собственно вниз и крутится можем повороты задать то есть вот так например да. и вот тут у нас уже видно вот собственно вот и свет то есть, все по идее предельно просто нужно просто привыкнуть Свет мы можем вообще любой можем синий сделать так как у нас есть эмиссив текстура то есть blend либо glow да кто, кто как там называет это все можно в фрагерских текстурах найти можно сделать самому если вы сами текстуру делаете и желательно наверное если вы планируете изменять цвет как бы сделать их, наверное, белыми, а не желтыми, чтобы искажения цвета не было. То есть, если они будут белые, то и синий будет более синий. Здесь просто они почти такие, ну, светлые желтые. Здесь возможно это не так заметно. Возможно, я ошибаюсь. Ничего страшного. Можем сделать синие, и вот они у нас уже синие. Ну, и в целом, вроде как, все. Так вот, делать материалы. То есть обязательно не делайте кучу материалов вот таких. Здесь тоже можно в базовом материале сюда добавить картинку внизу, добавить текстуру, можно все это делать. Но в этом нет абсолютно никакой необходимости. Здесь у нас просто стоят белые пиксели и normal пиксель. Чтобы они у вас сразу были настраиваемые. В этом нет никакой необходимости. Если у вас будет очень много таких материалов, то есть представьте у вас на карте там, 15 текстур до да, разных и вы используете вместо одной одного материала вы используете 15 материалов карта очень нагружается и это становится очень не оптимизировано поэтому делаете просто материал instance и он уже весит в разы меньше инстансов можно сколько угодно пожалуйста наделать то есть вот вы сделали пол сделали лампу там сделали если у вас другая еще лампочка есть пожалуйста сделали еще раз а, и вот решетку, да, мы хотели. Я уже хотел заканчивать. Айгрейд, Перекидываем материалы. Здесь у нас текстура есть. Заходим. Опять же, все включаем. Чтобы у нас. Ну, нам эти параметры не нужны. Мы normal не делали. И в base текстуру. Так. У меня подтормажит. Надеюсь, видео не будет глючить. Надо, наверное, перезагрузить компьютер, либо это Unreal немного подгружает. Выбираем, собственно, нашу текстуру, решетку, добавляем. И вот у нас, собственно, выглядит как решетка. Вот и все. Есть еще настройка. Можете себе сделать отдельно материал, если хотите. Давайте я наглядно сюда тоже добавлю, чтобы оно у нас было. Таким вот образом. Выделяем. Так. Реал. Вот видите, он у нас немножко какой-то съехавший. Можем попробовать это починить сеткой. Сделали планар. Видите, он более-менее ровно выставился. Давайте анбит сделаем, это а непонятно. Он у нас более-менее ровно выставился. И еще один момент, кстати, как раз хорошо, что я его так поставил криво. Еще один момент покажу. То есть здесь мы видим, что в целом по... По горизонтали у нас более менее нормально. А вот по вертикали он у нас не, не сходится. Поэтому мы можем э, в целом попробовать увеличить. Так как это у нас квадрат. Давайте сделаем, например, 2, да? 2 крупновато. Делаем полтора, значит. Вручную просто выставляем полтора. Нажимаем Enter, Apply. И вот примерно у нас полтора, собственно, и подходит. Таким вот образом. Ну, здесь еще такая текстура специфичная, то есть, ну, сетку можно, пожалуйста, там, решетку, какую угодно сделать. Есть еще у этого материала некоторая специфика, называется Two-Sided. Это означает, что текстура будет отображаться, как бы, со всех сторон. Если вы ее выключите, давайте... А, ну я буду долго сохранять. Ну можете попробовать, она будет просто отображаться с одной стороны и все. То есть будет отображаться с каждой грани. То есть здесь мы видим, что как бы смотрим на эту сторону, и мы видим другие стороны. Если мы выключим ту сайт этот эффект, то мы будем видеть только эту сторону, только эту сторону, если здесь повернемся, и только эту сторону и так далее. То есть. Такое. Не самое. Нужное, оно кому-то вдруг пригодится. И когда вы делаете решетки, либо какие-то там стекла и так далее. С материалы с прозрачностью, которые вы когда их ставите, допустим на пол ровно. Давайте прямо ровненько поставлю. У вас, видите, внизу дырка. И вы это будете видеть в игре тоже. То есть вот у вас там дырка черная. Это пофиксится, когда вы будете делать статик-меши. Про статик-меши мы с вами поговорим попозже, когда будем подходить как бы, к релизу карты. В общем-то, вот этот момент не берите в голову. Когда вы будете делать статик-меши, когда вы будете из браши делать модели, а это нужно будет делать, ну, не, возможно, не из всех, но из большинства, нужно будет делать статик-меши то у вас этот эффект пропадет, и просто внизу также будет сетка. Это просто такой визуальный, видимо, баг Unreal, может быть что-то еще. Честно говоря, я не разбирался, но когда вы будете делать статик меш, у вас все будет хорошо, поэтому не беспокойтесь. Ну и вот в целом вроде бы все. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Можете уже потихонечку, я думаю, по этим двум урокам делать какую-то карту минимальную, да, какие-то падики, может что-то еще и так далее. А сложные вопросы не задавайте сразу, сразу говорю, я вам не отвечу. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи и будьте здоровы.